А что будет, если взять самый слабый клуб и дать им 1 миллиард евро? Но есть одно но. Мы можем подписывать только англичан и только французов. Всем привет! Вот такой вот у нас эксперимент сегодня будет. Мне в комментариях написали его. Стартовый состав у нас выглядел следующим образом. Я подписал Реймс, Дела Минди, Кунде Пембе, Волкера, Деклан Райс, Биллингем фоден Фодден, и Дембеле. И с тем учетом, что осталось еще 70 миллионов у нас. Итак, ребят, первый сезон уже подошел к концу, вот так вот быстро, 29 июня, сейчас давайте перейдем в стартовый состав, посмотрим, как кто прокачался, как кто улучшился, а потом посмотрим на все результаты. Итак, по составу мы могли наблюдать то, что Реймсдалл стал 85, и Кимпембе 85, и Райс 86, Биллингем 87, Камавинга 81, Волгер с не прокачался, Кунде плюс 1 сделал, Фоден 87, Бопе 92, Дембеле 87. Так, ну и дальше я... Я решил перейти к результатам и увидел то, что наш Линкольн-Сити занял пятое место. Довольно неплохо, но хотелось бы чего-то получше, особенно с тем учетом, какой состав у нас был. Переходим в Эмирейтс Кап. посмотрим кто у нас здесь сыграл, Тоттенхэм у нас отыграл против Ливерпуля Я одержал победу, а мы тем самым выступали в пятом раунде и отлетели от Свонси 3-1 с тем учетом какой у нас состав проиграть Свонси, это конечно позор, в Карабао Кап побеждает Ливерпуль в матче против Престона, а мы как раз таки вроде бы от Престона и отлетели, да по пенальти 4-3 проиграли мы. Ну, Суперкубок УЕФА тут довольно очевидно всегда побеждает Мадридский Реал. В Лиге Чемпионов здесь Ювентус одержал победу над Мадридским клубом. Лига Европы, Аякс побеждает у Манчестер Юнайтеда, а в Лиге Конференции Ницца одержала верх над Хэм Юнайтед. Ну и тем самым результаты мы все посмотрели, можно переходить к... Во второй сезон, так же само в концовку Так, по окончанию, кстати, еще Первого сезона нам докинули еще бабок И у нас имеется 212 миллионов И я хотел все это время Подписать себе кого-то на замену Потому что так-то, по сути Нам заменять наш основной состав-то неким но ну и по итогу, покопавшись На трансферном рынке, я вспомнил То, что в правый защитник в Англии То есть Рис Джеймс, а я его не подписал Но я думаю, вы не сильно Обидитесь на меня, если я его Подпишу, а на замену у нас ставят станет Кайл Уокер, потому что Рис Джеймс, по сути, будет лучше. Также Хатсона я еще на себе на примету поставил, чтобы они были как резервными игроками, чтобы в любой момент могли выйти и подменить уставшего там Фодена и кого-то еще. Но и по итогу я все-таки подписал себе Риса Джеймса, а также подписал Хатсона Адои, Нкетию и Нельсона, просто чтобы были на замене, стояли, в нужный момент выйти, как я сказал уже, помочь там, все шикарно. Ну и в принципе давайте теперь поговорим о концовке второго сезона. Как он для нас сложился в принципе. По результатам мы видим то, что Линкольн-Сити занял второе место. Манчестер Юнайтед первый, Ливерпуль третий, Манчестер Сити четвертый, а Тоттенхэм пятый. Второе место это вообще неплохо. 23 победы, 9 ничьих и 6 поражений всего лишь у нас. Ну и переходя к Эмирейтс Факапу. Мы его выиграли. Выиграли в матче против Манчестера Юнайтеда со счетом 3-0. Переходя в Карабао Кап, мы видим то, что так же самое мы были в финале, только теперь против Челси, и Челси одержали верх. Суперкубок UEFA здесь Ювентус выиграл Якс 3-2. В Лиге Чемпионов финал интереснейший. Манчестер Сити против Бенфики. Сити, который, я не помню, когда последний раз выиграл Лигу Чемпионов и выигрывал ли он вообще ее. А Бенфика, ну тоже как-то неожиданно было. В Лиге Европы мы победили. Победили у клуба Брюге. Со счетом 1-1 закончился основное время. И 4-3 мы победили по пенальти. В полуфинале мы встречались с Боруссией Менхенглагбах 4-2. Обыграли ее с общим счетом А в четвертьфинале нам встретила Севилья Мы ее также 4-2 обыграли А в 1-8 мы играли против Селтика, также не оставили им никакого шанса Ну и переходя к Лиге Конференции О чем мы можем поговорить с вами там А просто то, что Вилья Реал выиграл у Волверхэмптона А название Волверхэмптона даже не вместилось в это табло Ну что, третий сезон подошел к концу Там мы выступали в Лиге Чемпионов уже и я надеялся на очень крутой результат Но и тут я тупо заспойлерил себе все Я думал сейчас будет таблица премьер лиги А тут как бы сразу же победитель Ювентус Да, мы дошли до финала Лиги Чемпионов Встретились там с Ювентусом И проиграли им со счетом 3-2 Довольно обидное поражение Зато премьер лигу выиграли в отрыв На 10 очков ушли мы от Манчестер Сити Арсенал занял третье место Который в прошлом сезоне занял девятое место между прочим Переходя к FA шилд мы видим то что эту замечательную тарелку щит мы выиграли у манчестер юнайтеда также мы еще в эмирейтс выиграли у ньюкасла выступали в карабао кап но здесь уже брэнфорд с челси брэнфорд выиграла мы в четвертьфинале отлетели от вест хэма суперкубки уефа манчестер сити мы сражались с ними и проиграли 4-3 по пенальти основное время закончилось со счетом 2-2 лига чемпионов здесь мы все прекрасно все видели проиграли мы ювентусу это я уже вам рассказывал выше. В групповом этапе мы прошли без поражений. Группа у нас довольно слабая была. Франкфурт, Вильяреал и Динамо Загреб. Тут... Поражение не должно было быть с учетом нашего состава. В 1-8 лиги чемпионов мы как раз таки встретились с клубом Брюки. 6-2 мы их вынесли, просто разорвали. В четвертьфинале мы играли с Манчестер Юнайтедом общий счет 2-1, наша победа. В полуфинале мы вынесли Ливерпуль со счетом 3-1, а Ювенту сражался с Баварией и вынес их также же само 3-1. Переходим к Лиге Европы. Здесь у нас боруссия Дортмунд победила у Тоттенхэм и в Лиги Конференций, Сивилья одержала верх у Динамо Киева. Динамо Киев тоже как бы в финале Кубка Лиги Конференций. Но если переходить уже к составу, то мы видим то, что состав у нас просто ебейший. Реймсдел 90, Минди 86, Каунде 89, Кимпенб 89, Джеймс 88, Райс 90, Камавинга 86, Биллингем 93, Фоден 91, мбп 95, и Дембеле прокачался до 90 -го. Я ни разу не видел Чтобы он за последние две части Прокачивался до такого рейтинга Я что-то 86 видел Но 90 нет Ну и Хадсон надой вообще не прокачивался на Накетия и Нельсон Попрокачивались, Накетия плюс один Сделал, а Нельсон по сути, плюс 4 с момента, как мы его подписали. Но, в принципе, переходите в четвертый сезон. Дал я все-таки еще сезончик им, чтобы посмотреть на Лигу Чемпионов еще раз. Тем более, мы выиграли Премьер Лигу. И вот он, наш последний, завершающий четвертый сезон. 29 июня 2026 год. Тут мы уже в Премьер Лиге уступили первое место Ливерпулю. Всего лишь одного очка нам не хватило, чтобы сравняться с ними. По сути, если бы мы в каком-то матче в ничуп не сыграли, возможно, мы бы были чемпионами. Но второе место тоже прикольно. То есть, по сути, за 4 сезона ниже пятого места мы не опускались. И то пятое место было, по сути, в начале карьеры только. А так, третье место, первое место, второе место. То есть, вообще шикарно, по сути. Переходим к FA Community Shield. Тут мы выиграли у Манчестер Сити 2-1. Забрали снова эту тарелку себе. В Эмирейтс тут уже играл Лестер Сити против Ливерпуля. Лестер выиграл, а мы в полуфинале как раз-таки Лестеру и проиграли. Карабао Кап победил Манчестер Юнайтед у клуба Челси, а мы вылетели от Манчестер Юнайтеда в четвертьфинале довольно разгромно. Суперкубки у ефа тут Ювентус выиграл у Боруссии Дортмунд. И переходя к Лиге Чемпионов, на которую была вся надежда на этот сезон... Тут Реал Мадрид выигрывал у Аякса. Аякс дошел до финала Лиги Чемпионов. Мы выступали в группе G с Хаффенхаймом, Фиорентиной и ФКСБ... Я даже не знаю такую команды. Заняли мы второе место. Одно поражение у нас было. И поражение у нас было. хер пойми от кого. Переходя в 1-8 финалу, мы видим то, что мы встретились с Байер. 0-4. Общий счет встречи 2-2. И проиграли мы им. Проиграли мы им по пенальти. Ну давайте перейдем тогда к команде. Да, забыл я Лигу Европы и Лигу Конференции показать. Ну ладно. У нас игроки на замене у нас никак не прокачивались. Реймс был 90-й. Очень уверенно прокачался Кунде 90, Минди 89, Кимпембе 91, Джеймс 89, Камовинго 86, Райс 90, Биллингем 94, Фоден 92, Мбаппе 96 и Дембеле 91. Вот такой состав мы имели с вами на окончании данного эксперимента, в принципе он вышел довольно интересным и неплохим. Премьер лигу выиграли и всегда были на высоких позициях. Лигу чемпионов поборолись, дошли до финала, не повезло. Выиграли Лигу Европы и выиграли пару раз еще какие-то кубки. Emirates FA Cup, FA Community Shield и Carabao Cup вроде бы тоже мы успели покорить. В общем вот так вот, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем до скорого.